Верите ли вы в родственные души или в идею о том, что каждому, кто появляется в нашей жизни, суждено это сделать? По причинам, которые мы, возможно, никогда не сможем понять, вам было суждено пересечься и встретиться с определенными людьми, которые изменили вашу жизнь к лучшему. Будь то романтические или платонические отношения, ваши отношения с этим человеком обладают определенной интенсивностью, которую вы не можете объяснить. Вы не знаете почему, но в них просто что-то есть. Вы синхронизируетесь с сокровенными мыслями и эмоциями друг друга. И, говоря поэтическими словами писательницы Эмили Бранте, кажется, что из чего бы ни были сделаны души, их и моя – одно и то же. Такие встречи действительно особенные и редки, поэтому тем более важно уметь определить, когда вы встретите именно такого человека. Вот шесть признаков того, что вы установили с кем-то значимую связь. Первый – вас сразу же тянет к нему. С самого первого момента, когда вы увидели этого человека, вы захотели с ним познакомиться. Вы знали, что хотите стать для них кем-то. Вы хотели подойти к нему и завязать разговор, отчаянно желая узнать его получше. Вы чувствовали, что они вас заинтриговали и притягивали к себе по причинам, которые даже вы, возможно, не совсем понимаете. Так бывает, когда пересекаются пути двух родственных душ. Вы просто щелкаете. Даже когда вы только что встретились, вы чувствуете, что уже понимаете друг друга и легко находите общий язык, что подводит нас к следующему пункту. Второе. Вам нравится их компания. Скучаете ли вы по нему уже тогда, когда только что попрощались? Вы постоянно придумываете поводы для встречи? Вам так нравится быть рядом с ними, что это заставляет вас проводить все больше и больше времени вместе, несмотря на то, что вы даже не так давно знакомы. Вы всегда получаете удовольствие от общения с ними и от того, что находитесь рядом с ними, настолько, что жаждете их общества, когда их нет рядом. И даже не важно, что вы делаете вместе, потому что пока вы с ними, вы знаете, что вас ждет приятное времяпрепровождение. Вы строите с ними множество планов и больше всего разговариваете с ними, потому что они быстро стали одними из ваших любимых людей, с которыми вы проводите время. И тот факт, что они всегда говорят «да» и соглашаются со всеми вашими планами, означает, что они, вероятно, тоже так считают. Номер три. Вы можете легко с ними поговорить. Вы обычно тихий человек в комнате, который любит держаться в стороне и больше слушает, чем говорит. Но почему-то именно с этим человеком вам легко общаться. Вы не чувствуете себя стесненным или застенчивым рядом с ним. И хотя обычно это немного неловко и скованно, когда вы только начинаете с кем-то дружить или знакомиться, с вами и этим человеком такого не происходит, потому что когда вы с ним, вы вдруг чувствуете себя более оживленным, разговорчивым и общительным. Вы отпускаете шутки, делитесь историями, сплетничаете и ведете с ним глубокие беседы, как будто это самая естественная вещь в мире. Номер четыре. Вы чувствуете себя комфортно рядом с ними. Возникает ощущение, что вы знаете их целую вечность когда вы устанавливаете с кем-то особую связь, вы быстро становитесь друзьями и часто чувствуете себя ближе к нему, чем к большинству других людей, будь то романтические или платонические отношения. Ваши отношения просто имеют интенсивность, которую вы не можете объяснить. Но благодаря им вы чувствуете себя достаточно комфортно, чтобы быть самим собой рядом с ними и открываться им так, как вы никогда не чувствовали раньше. Вы доверяете им все свои секреты и открываете им все свои самые сокровенные мысли и чувства, потому что они помогают вам чувствовать себя в безопасности и понимании. Они помогают вам почувствовать, что вас видят и слышат, как никто другой. Номер пять. Вы глубоко привязаны к ним. Часто ли вы приходите к ним домой и остаетесь у них ночевать? Знакомы ли вы с их друзьями и семьей? Звоните ли вы им перед принятием важных решений или просите их выполнять вместе с вами поручения? Например, купить продукты, заправиться, помочь с переездом и тому подобное. Как и в любых других отношениях, будь то романтические или платонические, продвижение вперед и более активное участие в жизни друг друга – это определенный признак углубления связи. Все эти вещи – признаки того, что вы и этот человек стали важной частью жизни друг друга. И вы оба совершенно счастливы по этому поводу. И номер 6. Вы вместе прошли через что-то трудное. Говорят, ничто так не сближает людей, как трудности. Поэтому вполне логично, что если вы прошли через что-то серьезное и трудное с определенным человеком, то это только укрепит ваши отношения и ваши чувства к нему. И не важно, что стало причиной вашей сердечной боли – не сбывшаяся мечта, потеря чего-то важного или разрыв отношений с любимым человеком. Наличие рядом человека, который был рядом с вами и помог вам пройти через все это, говорит о том, что ваша связь с этим человеком действительно особенная. Такие связи трудно найти, но когда они появляются, все становится на свои места. Наличие такой глубокой эмоциональной связи может заставить человека почувствовать себя на якоре и объяснить, почему ничего другого не получилось. Поэтому очень важно знать и не упускать их, когда они приходят. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых способах, по которым вы можете определить, нашли ли вы свою половинку. Описывает ли что-то из этого ваш опыт? Знаете ли вы другие способы, как определить, что вы нашли свою половинку? Оставьте свой комментарий ниже и не стесняйтесь поделиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто ждет свою вторую половинку. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. И как всегда, супер спасибо за просмотр.